Всем привет, с вами канал Рыбахвост. Сейчас мы посмотрим маленькую посылочку для тех, кто любит э, ловить спиннингом то есть на балочка вертушечки, ну, по хищника очень полезная штучка должна прийти ну, вот сейчас мы посмотрим в принципе у меня посылки все относительно рыбалки приходят так, сейчас секундочку Режем и вот достаем вот таких вот у нас такие вот две пружиночки кольцами. Это для того, чтобы захват можно было зацепить. Ну, допустим, или к вещам, если вы пеши рыболов. Или к лодке прицепить для того, чтобы Захват всегда был под рукой, не терялся, не выпадал, не падал. Так, посмотрим. Эти карабинчики у нас тут Получается стандартные. В принципе, вполне даже хорошо работают. Ага. Так, это понятно. Это у нас резинка тут. Так в общей сложности тут где-то сантиметров 20 где-то вот так вот растягивается она на метр растягивается это хорошо садится с другой стороны у нас обычное колечко тут можно в принципе докупить такой карабинчик Там не знаю, в районе 10 рублей стоит. Что-то около этого. Я в магазине видел, точно не помню цену. Поставить сюда для быстрой съема. Для быстрого съема. Вот. Ну, в принципе, это вполне хороший товар, могу вам сказать. Все работает, все тянется, все подвижное, Все ништяк. заказала их две, потому что в принципе у них цена внимание про цену скажу вот такие вот штучки я искал они либо продаются вместе захватами которые захваты стоят около тысячи рублей и выше вот либо она одна стоит рублей 300 как вы знаете из предыдущего видео на который на всякий случай я оставлю ссылочку в описании. Вот. Я купил захват, захват за 200 рублей под тот момент. Это ну, недавно было. Это было. Точно не помню. Там посмотрите по видео. Описание захвата. Вот, захват я купил. И вот эти вот штучки я все-таки нашел. Они стоили по 35 рублей. Одна. Не по 300 рублей. Не по 100 рублей. Не по 500. А по 35. Сейчас она может быть рублей 40 стоит. Но поверьте мне, оно того стоит. Пока она растянется, сезон в принципе и кончится, наверное. Так что на всякий случай вам ссылочку на товар я оставлю вроде бы это самое по отзывам там все неплохо тут у нас заклеено С дури можно сами знаете что сломать в принципе я не вижу такого что тут прям можно это все, подумать, что это плохое. На самой рыбалке, в принципе, все будет видно. Смотрите дальше на наше видео и вы увидите, как в принципе они будут в действии. Всем спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До свидания.